Что мы получили? Значит, из закона убрали термины Междослевые правила по охране труда и Отраслевые правила по охране труда. Сейчас там остались только правила по охране труда. Потому что опыт показал, что у Минтруда опыт показал, что эти междослевые и отраслевые правила, они распространяются как бы на многие, особенно отраслевые правила, все равно распространяются на несколько отраслей потому что нет сейчас таких организаций, которые бы работали только в одной отрасли, поэтому было принято решение, что у нас остались только правила по охране труда. Ну и исчез термин «паспортизация санитарно-технического состояния условий охраны труда». Он исчезли только потому, что у нас паспортизация вообще, в принципе, уже отменена. Значит, какие появились новые термины? Ну, во-первых, «правила по охране труда». То, что мы говорили, между и отраслевые правила, теперь только одни есть. Правила по охране туда. Это технический нормативно правовой акт. Вот хочу обратить внимание. И это технический нормативный правовой акт, который обязательный для исполнения. Как закону о техническом нормировании и стандартизации, так и по седьмому декрету президента. Появилась также типовая инструкция по охране туда. Опять же, обратите внимание, что это технический нормативный правовой акт. Такое необходимо было сделать, ввиду того, что эти типовые инструкции могут применяться нанимателями без их переработки и без утверждения. Об этом чуть-чуть поговорим позже и в самом законе об охране труда, и в самом порядке разработки инструкции по охране труда. Новый термин «работа с повышенной опасностью». Определились наши законодатели, что это такое. Как видим, это работы, при которых могут воздействовать опасные вредные производственные факторы, и самый интересный момент, что для управления которым требуется осуществлять специальные организационные технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих при выполнении этих работ. Если взять по перечень работ с по повышенной опасностью, это не значит, что это будет только наряд допуск. Это значит, что нужно будет делать и какие-то инструктажи проводить, и проверку знаний, и стажировку. Это и есть организационные и технические мероприятия обеспечивающие, организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. Ну и на некоторые работы с повышенной опасностью, естественно, нужно будет и технические мероприятия разрабатывать. Это, например, при проведении огневых работ, какие-то выставления заглушек, выставления ограждений, там, очистка территории от сгораемых материалов. Вот. Так что как организационные, так и технические уже прописаны у нас уже в термине работы с повышенной опасностью. Ну и сразу объясняется, что такое наряд допуск на выполнение работы с повышенной опасностью. Опять же, задание на подготовку выполнения. Самое приятное, что здесь нет, чего здесь нету, контроль, нету постоянного контроля исполнения. Потому что раньше было, что наряд допуск описывался что он требовал постоянного контроля постоянного во времени мы не можем вообще осуществить потому что это нужно стоять одному человеку ну как бы можно его осуществить но не у всех это получается скажем так нельзя у одного мастера 10 участков чтобы он на всех участках где проводится у него по наряду допуска, он там одновременно присутствовал так что слава богу маразм у нас не скрипчал и этой фразы не появилась. И далее определение системы управления охраной труда. Это совокупность мероприятий по охране труда, методов средств управления, направленных на организацию деятельности по обеспечению безопасности, сохранения жизни и здоровья и работоспособности работающих в процессе трудовой деятельности. Такого термина у нас не было. В принципе.. Это такое общее название, что бы хотели законодатели наши видеть, что входит в систему управления охраной труда. Ну, по составу и по требованию к нему мы поговорим в следующем разделе после закона об охране труда. Хорошо, что в принципе в этом термине не появилось никаких отсылок к нашему государственному стандарту СТБ 40... СТБИСО 45001, уже, который уже начинает вступать в силу с следующего года. Ну или по старому СТБ 18001. Потому что не всем в таком объеме необходимо разрабатывать систему управления охраной труда. Так, обновился термин требования по охране труда. Значит, он был до этого в том значении, как вы видите, кроме того, который выделенный. Значит, э -э уточнения, которые выделены, появляются, теперь будут появляться во всех нормативных документах, которые есть. В, будут появляться по охране ТУА и которые появляются по охране труда э, в будущем. Значит, э, обязательно, что это требование по охране ТУА, это в том числе и технические нормативно правовые акты, являющиеся, соответственно, законодательными актами, обязательными для исполнения. Значит, э, вы помните, есть закон о техническом нормировании стандартизации, там написано, что если э, ТНП есть в техническом регламенте каком-то, если он есть в каком-то постановлении правительства республики, тогда он обязательно для исполнения. Все остальное на усмотрение нанимателя. То же самое будет и по, написано в седьмом декрете президента. Тоже ТНПА все не действуют, кроме тех, которые указаны в технических регламентах. Значит, и также добавлено еще, что необходимо... Требования по охране то, еще излагаются в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Вот этот вот момент был добавлен сейчас, и вот потом, анализируя все документы, которые у нас появлялись, они э, кочуют, уже появляются во всех других документах. Ну, так что э, ТРТС-019 о безопасности СИЗО, ТРТС-011 о безопасности машин механизмов, все, что там прописано. Оно является тоже обязательным для исполнения. А скорректированы полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области охраны труда. Значит, прописали, вот они и пошли эти требования по СОТУ, что местные исполнительные и распорядительные органы разрабатывают территориальную систему управления охраной труда. И будут они распространяться не только на те организации, которые входят в подчинение данных местных исполнительных и распределительных органов, ну это исполкомы, горосполкомы, облсполкомы, но и на, подведомственные, и на территории, которая находится на подведомственной им территории. Поэтому, когда исполком сделает такой документ, мы будем обязаны его исполнять. Единственное, что хочется верить и надеяться, что все-таки... Эта СУОД, которая будет у них разработана, все-таки она будет разработана на основании закона об охране труда, а не того же СТБ, СТБ со 45001, потому что в таком объеме никому не нужен этот, этот СУОД. Ну и основной момент, который закрепили в законодательстве, это оказание практической методической помощи организациям, расположенным на подвездочной им территории. Все вы прекрасно знаете про мобильные группы. Это они и есть. Они к нам приходят для оказания практической и методической помощи. Какая методическая и практическая помощь от них получается, вы все знаете. Комментировать я не буду. Будем получать и наслаждаться. Значит, немного скорректировано право работающего по охране труда. Данное требование появилось, что работники имеют право на личное участие либо через своего представителя, уполномоченно в соответствии с законодательством на рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением безопасности в труда. То есть Минтруда это дело ввел, эту фразу, потому что при расследовании несчастных случаев были желающих, там где-то кто-то родственники, кто-то брат и жена, дети и много желающих, поэтому нужно получить некое, уполномочить некое лицо для того, чтобы оно участвовало в проведении расследования, а не, скажем так, вся семья. Ну и в том числе, естественно, что если человек просит оказать какую-то защиту в суде или же представление каких-то его прав, соответственно, он тоже может обратиться к с правом уполномочить некое лицо, там, через доверенность или еще через какой-нибудь документ, чтобы оно представляло его интересы. Значит, в законе появились две статьи. Это охрана труда работников-надомников и охрана труда домашних работников. Значит, Две категории лиц, которые у нас появились в Трудовом кодексе, вот. И, соответственно, они появились у нас в законе об охране труда. Что интересно по этим товарищам, что работники-надомники, что наниматели обеспечат безопасность при эксплуатации оборудования инструментов, механизмов, приспособлений, предоставленных в бесплатное пользование. Если вы предоставили это все по некому доллару что вы даете, нанимаете работника на домника, он выполняет некоторые, некие, некие работы на станке, и этот станок, этот станок дан ему бесплатно для выполнения работ. В данном случае безопасность лежит на вас. Если в договоре вы прописываете, что этот станок дается ему на основании договора, и он э, несет полностью ответственность работник сам за него, значит, в этом случае вы не обеспечиваете. И опять же, стажировку, проверку знаний. При эксплуатации оборудования предоставлены бесплатные пользования. Только при бесплатном пользовании мы это все дело обеспечиваем. Если в договоре мы прописываем эксплуатацию за деньги, значит мы ничего не прописываем. Так, статья 17, то, что мы говорили. Исчезла паспортизация санитарно-технического состояния условий труда. Бесполезная бумага, каждый год переписывали цифры, и из одной колонки в другую, наконец-таки, мы от нее исчезли. Появился новый требование обязанность нанимателя предоставлять по запросу контролирующих надзорных органов информацию или документы, введение которых предусмотрено законодательством. В данном случае, что мы, что мы имеем? В данном случае что мы имеем? Департамент госинспекции труда обращался к нанимателям, наниматели просто игнорировали его письма и не хотели ничего им отвечать. Поэтому теперь такая обязанность появилась уже в законе, и никаких лазеев для людей, которые хотят скрыть некие документы, они уже не могут ничего сделать. Назначение еще обязанность, назначение должностных лиц, соответственно, за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдение работниками требований по охране труда в организации структурного определения, а также при выполнении отдельных видов работ. Раньше было просто назначение должностных лиц, соответственно, за организацию охраны труда. Теперь обратите внимание, что и осуществление контроля. То есть вот эта инструкция по контролю, там было написано так, что э, обязанности по проведению ежедневного, ежемесячного, ежеквартального контроля были прописаны в должностных инструкциях, теперь это указывается, что нужно будет делать в приказах. Поэтому так и написано, назначение должностных лиц, ответственных за осуществление контроля. Но и отдельных видов работ, это при выполнении работ неких повышенной опасности, либо там земляных работ, либо там работ на высоте. Вот, в этом случае тоже такая обязанность у нанимателя появилась. Их нужно назначать приказами. Значит, статья 20. Служба охраны труда, специалист по охране труда. Что здесь поменялось? Значит, раньше у нас было должности специалиста по охране ТУДА э, в производственной сфере. Свой, э, надо было водить свыше человек водитель инженера по охране ТУДА и других сфер деятельности. Теперь это звучит сфера производства и сфера услуг. Как понять, к какой сфере вы относитесь? Вы открываете свой устав, вы находите код деятельности вашей организации и сравнить его с общегосударственным классификатором ОКРБ 005-2011. Это виды экономической деятельности. Все, что в секции от А до Ф, это сфера производства, все от G до U, это сфера услуг. Есть, конечно, небольшой нюанс. Это потом всплывет при контроле за состоянием охраны труда. Но вот по численности службы охраны труда мы видим так, сфера производства 100 человек, сфера услуг 200 человек. Полномочия службы охраны труда, либо специалистов по охране труда, статья 21 тоже претерпела свои изменения. Значит, раньше мы занимались контролем, а, осуществляя точнее, проверки, теперь мы осуществляем обследование и также анализ, соблюдение требований по охране труда. Соответственно, что такое анализ возможно это подразумевается, что нам нужно будет его как-то доказать соответственно, надо будет какую-то бумагу делать анализ состояния охран... соблюдения требований охраны труда пока Минтруд еще ничего не предъявлял к этому никакие требования, но я предполагаю что кто-нибудь кто въедливо почитает про этот анализ и спросит как мы его осуществляем, поэтому те, у кого есть система управления охраной труда, сертифицированная на основании СТБ 18001 и СТБ ИСО 45001, они осуществляют анализ со стороны руководства в конце года. В принципе, это можно сюда отнести, что это анализ соблюдения требований. Вот. Те, у кого нету, я потом расскажу, как такой анализ будет требуется от нас осуществлять, не реже одного раза в 6 месяцев. Чуть позже мы к этому вернемся. Так, выдавать мы имеем право должностным лицам нанимателя, на нанимателя, обязательное для исполнения предписания, и вести их учет в письменной форме. Это есть уже в законе, это есть в типовом положении в службе охраны труда. Значит, каким образом будете вы их вести? Тут уже прописано, что не в электронной форме, а именно в письменной Видимо, придется заводиться некий журнал в этом журнале, фиксировать все предписания, которые вы выдавали. И одна из таких очень спорных, очень э, юридически тонких моментов, это э, раньше было, что мы могли приостанавливать, запрещать эксплуатацию оборудования либо выполнение работ, а сейчас мы должны принимать меры по приостановлению. И вот этот момент очень скользкий чтобы не получилось так, что прокурор сказал, что служба охраны труда либо специалист по охране труда не приняла все меры по приостановлению эксплуатации оборудования. Вот тут надо быть теперь очень аккуратным. К этому мы вернемся при обсуждении контроля за состоянием охраны труда. Эта фраза там всплывает, и мы ее обсудим чуть более подробно полномочия работников службы что мы имеем правильно имеем право делать выдавать предписание ну, смотрите предписание об устранении нарушений требований по охране туда может быть отменено полностью или частично значит раньше это было э, про полностью говорилось теперь может быть как целиком так и некоторые его пункты и оно может быть кем? руководительной службы охраны туда либо руководителем организации и неким фантастическим лицом, уполномоченным в соответствии с системой управления охраной туда, заместительного руководителя. Вот про это лицо я потом вам чуть позже расскажу, какой юридический казус произошел. Но по факту, возвращаясь к предписанию, значит, его теперь не только полностью, но и частично могут приостанавливать и не только начальник службы охраны, но и руководитель. А также написано, что в письменной форме и с указанием обоснованных причин. Статья обучения, стажировка, институтаж, проверка знаний. Все, что было в старом 175-м постановлении по количеству часов, которые необходимо по дисциплине охраны туда, необходимо начитать при обучении рабочих в учреждениях образования либо на производстве, перенесли это сюда. Из 175-го постановления это убрали. Ну и также сюда вставили вот этих прекрасных товарищей, домашних работников. Вот. Они здесь написали четко и ясно, что обучение, стажировка, инструктаж, пророкознание домашних работников по вопросам охраны труда не осуществляется. Домашние работники — это те товарищи, которые помогают ухаживать там, за больными, некие работы по хозяйству осуществляют, кто-то, возможно, даже нанимает, чтобы там, как сиделка и готовила пищу и прочее. Поэтому я, как физлицо, заключивший договор с, с такими товарищами, в данном случае не знаю в какие там объем информации какой объем мер безопасности должен выполнять и уже наниматели прописали что именно по домашним работникам никакие старовки инструажи по этой знаний не осуществляются 26 статья инструкции по охране труда значит при отсутствии специфики вот это новое требование которое появилось при отсутствии специфики в профессии рабочих или видов работ слух наниматели, работодатели, в том числе не наделенные правом принятия локальных правовых актов фактов, могут руководствовать соответствующими типовыми инструкциями по охране труда. Значит, раньше у нас таким требованием, что, о чем это говорится? То есть мы можем типовые инструкции по охране труда, их использовать без переработки, без утверждения, просто э, документов, неким локальным документом определить, что, например, работы при выполнении за персональным компьютером применять типовую инструкцию по туда, а при работе с виде дисплейной терминологии. Все. Другого больше не можно ничего не делать. Раньше, конечно, нужно было ее, эту инструкцию брать, утверждать. И не все организации могли эти это делать раньше это были только микроорганизации теперь любая организация может не перерабатывать данную инструкцию но опять же обращаю внимание при отсутствии специфики то есть если нет расхождения между тем что написано в типовой инструкции и фактически то что есть у вас в организации статья 27 медицинские осмотры и освидетельствования значит из Трудового кодекса перекочевал это все фраза про оплату, кто несет оплату, ответственность за оплату медицинских осмотров. Значит, вопрос стоял очень часто, обязан ли наниматель компенсировать оплату прохождения работниками медицинского осмотра, особенно предварительного. Всегда говорилось «да, да, теперь это все дело прописали». И уже на всех интернет-ресурсах и на всех э, изданиях говорится, что все, наконец-таки мы зачистили работника. Значит, работник при прохождении предварительного медицинского осмотра э, получит компенсацию, но есть одна маленький нюанс. Она есть как в трудовом кодексе, так и в законе об охране труда. Оно компенсация производится после приема на работу. То есть, если работник, вы дали ему направление, он прошел медосмотр, вы вдруг почему-то передумали, вы ему оплачивать ничего не будете. Оплата будет произведена только тогда, когда он станет вашим работником, когда он вам потом предоставит чеки, договор на проведение медицинского осмотра заключенный. Хотя, конечно, по правильному, по правильному в 74-м постановлении по медицинским осмотрам Раньше было прописано, что медицинские осмотры проходят в организации здравоохранениях, с которым заключен договор у нанимателя. Теперь это все ссылается на постановление... Совмина об оказании платных медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения. В этом постановлении как бы есть утвержден перечень платных медицинских услуг, в котором есть и медицинские осмотры. И написано, что вот эти медицинские осмотры осуществляются по договорам с нанимателем, то есть 74-го это дело и выкинули из 74-го постановления, это требование, и очень хитро спрятали его 182-е постановление саммина. Поэтому, по идее, у вас должен быть заключен договор с поликлиникой, и туда вы должны отправлять этого работника. Но не, всем, не у всех это получается, особенно это невозможно сделать у строителей, у которых люди приезжают на работу со всех уголков нашей республики. И заключить со всеми поликлиниками, либо же звать, скажем так, в Минск, в Брест или в Гомель, работника шком приезжал, проходил медосмотр, тоже как бы нелогично. Проще шком проходил сюда по месту жительства, и уже вы ему компенсируете прохождение этого медосмотра обеспечение средствами индивидуальной защиты, скорректирована тоже эта статья в принципе сильно таких изменений нету написали нам из инструкции по обеспечению СИЗАМИ, что мы можем сами разрабатывать свои нормы, там прописывать их характеристики, не менее тех не ниже тех, которые есть в типовых нормах вот, разрабатывать свои стили одежды ну и также коллективно договором или трудовым договором может предусматриваться выдача работникам средств индивидуальной защиты сверх установленных норм ну возможно где-то идет износ быстрее и больше поэтому можно и такое делать большая просьба не включайте никогда нормы выдачи сис в коллективный договор штатное расписание такое дело подвижное и хозяйственная деятельность организации она Довольно-таки часто меняется. Потом брать и вносить каждый раз изменения в кол – это очень тяжело. Составляете эти нормы, утверждаете его просто э, нанимателем, никаких проблем в этом не будет. Значит, статья 33, с 33 по э, 30. Пятую. Обратите внимание, что оно говорится. Это соответствие территории организации. 33-е. 34-е о соответствии капитальных строений и сооружений. И 35-е это о производственного оборудования и рабочих мест. Значит, основную на этом последнем слайде. Значит, о чем говорится во всех этих трех статьях? Значит, что если за обеспечение требований по охране туда при эксплуатации в данном оборудование, при эксплуатации территории или при эксплуатации зданий несет ответственность его собственник, если иное не установлено гражданско-правовым договором. Значит, всегда, когда вы заключаете договор на аренду некого оборудования, вы отдаете свое оборудование в аренду, либо вы сдаете помещение в аренду, либо... Тем более, если у вас несколько человек, арендаторов, и у вас есть некая общая территория, составляйте, прописывайте в договоре, либо неким документом, ответственность, кто по какой части несет. Потому что если такого требования не будет, все, что там происходит, несет ответственность собственник. Это касается, опять же напомню, территории, статья 33. Это касается капитальных строений и зданий и сооружений, статья 34. Это касается и производственного оборудования. Будьте внимательны, пожалуйста. 36-я статья была скорректирована, просто дополнена требованием выполнения работ с повышенной опасностью. Значит, здесь написано, что работы с повышенной опасностью, требующие осуществления специальных организационно-технических мероприятий, и контроля за их выполнение выполняется по наряду допуску Именно контролю. Значит, отлично, нет никакого постоянного контроля, просто контроль. Как он будет считаться контроль? Это уже как вы установите в том же наряде допуске. Также новое требование появилось, это в организации составляется перечень работ с повышенной опасностью. И перечень работ, выполняем по наряду допуску. Вот перечень работ, выполняем по наряду допуском он был всегда, в том числе он был и в международных общих правилах по охране труда, Сюда теперь добавили закон перечень работ с повышенной опасностью. Это перечень появился только в этом версии закона, поэтому его нужно будет разрабатывать. Зачем его делать, мне непонятно. Аргументирую. Я взял 175-е постановление, выбрал те перечни работ с повышенной опасностью, которые необходимо которые выполняются у нас в организации, утвердил его, работаю. Я работаю вдруг мы зашли, например, работаем в зоне радиоактивного загрязнения. Я открываю свой перечень, там я не нахожу работу в зонах радиоактивного загрязнения, закрываю и дальше спокойно работаю. Хотя, по факту, в 175-м постановлении он есть. Поэтому вопрос, зачем составляет такой перечень нам, если он есть в 175-м постановлении, остается открытым. Возможно, в будущем что-то скорректируется. И Требования по нарядам допусков ⁇ это то, что другие республиканские органы государственного управления или организации, подчиненные правительству, могут устанавливать иные формы наряда допусков. Но это как бы фраза взята тоже из межвесовых общих правил по охране туда в той части, где описывалось требование к нарядам допускам. Исчезло лицо, уполномоченное лицо по охране туда организации. Оно исчезло как из Закона об охране труда, так также из всех документов по охране труда, которые были приняты на основании этого закона. Все больше уполномоченного лица нету вообще. Это тот товарищ, который выбирался на неком собрании фантастическом и э, должен был якобы участвовать в проведении э, контроля за состоянием охраны труда ежедневного и там чуть ли не согласовывать инструкции по охране труда. Справедливость остраждовала, такая должность исчезла. Все, забыли про уполномоченного. У нас остались только профсоюзы и общественные спектора. Итак, план работы по э, нашему закону об охране ТУДА. Значит, Что нужно сделать? Составляем перечень работ с повышенной опасностью. Не знаю для чего, но по крайней мере так написано, что мы должны сделать. вот И... Обновляем свои перечни работ, выполняемых по ряду допусков.